Закат в городе сияющем нежном. Вот какие лучики идут. Что-то солнце передвинулось. Уже в другую сторону. Немного. Все к этому, к югу идет. Вот такое вот. Небеса какие. Сегодня у нас. Двадцать шестое августа, двадцать двадцать и почти девятнадцать часов. Сейчас будем читать священнодействие. Угу. Немного засниму облачков. Сегодня дождик даже поляпал немного. Ну, это точно поляпал. Это так, знаете, как уто пролетала какая-то тучка и так вот, то думает, да Та сейчас так шмякну. И так чуть-чуть. Ну, в общем, напакостил. Напакостить хотела, но не получилось. Вот так, сегодня облачно, так хорошо было. Вот так вот, вот солнышко садится. Всем пока-пока!